Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего вебинара. Давайте для начала по традиции проверим звукоизображение. Всем ли слышно, всем ли видно? Для ответа можно в чате поставить «плюс». Хорошо, замечательно. Рада вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Сегодня мы, специалисты OTC, поговорим об актуальных вопросах в сфере 44-го федерального закона, о тех нововведениях, которые станут, опять-таки, актуальными в 2021 году. Некоторые из них уже стали актуальными. Постараемся ответить на все ваши вопросы. Изначально мы позиционировали этот вебинар для пользователей системы OTC Market, которая активно у нас представлена на территории Ставропольского края. Собственно, однако, впоследствии мы решили пригласить всех заказчиков, работающих по 44-му федеральному закону. Но, однако, для раздатки мы в обязательном порядке включим актуальные материалы и по малым закупкам в том числе. Собственно, всегда готовы с удовольствием ответить на все ваши вопросы. А сейчас теперь я с не меньшим удовольствием передаю слово Юлии Романовой, руководителю Академии продаж АО Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня мы с вами поговорим про актуальные вопросы законодательства. Пожалуйста, так же, как и просил Сергей, я прошу уточнить, все ли в порядке у меня со связью. Если все хорошо, поставьте плюс. Если есть, есть проблема, поставьте, пожалуйста, минус. Да, да, вижу, что все хорошо. Большое спасибо за ответы. Итак, мы с вами начинаем. Мы рассмотрим... Не все вопросы, актуальные вопросы, актуальные изменения в рамках 44-го федерального закона, к сожалению, с учетом регламента вебинара, абсолютно все готовящиеся изменения, все актуальные сведения невозможно рассмотреть, поэтому мы остановились, на наш взгляд, на самых таких животрепещущих, если можно так выразиться, вопросах. И сегодня мы с вами поговорим про квотирование закупок российских товаров, про порядок проведения запроса котировок в соответствии с 44-м федеральным законом и про закупку у единственного поставщика. Недаром квотирование у нас обозначено на первом месте, обозначено на первом месте оно ввиду того, что, естественно, по-прежнему у нас, так как это нормы абсолютно новые для заказчиков, возникают различного рода вопросы. Итак, квотирование в закупках квотирования в рамках осуществления закупок с учетом требований 44-го федерального закона. Статья 14 44 федерального закона регламентирует порядок применения норм национального режима, порядок осуществления закупок с учетом норм национального режима. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных государств или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно, оказываемых иностранными лицами за исключением товаров, работы, услуг, в отношении которых правительством Российской Федерации установлен запрет соответствии с частью 3 статьи 14 44 Федерального закона. В целом, если мы говорим про механизм применения норм национального режима с учетом положений 44 Федерального закона, то, безусловно, и на сегодняшний день, такое положение является актуальным, можно выделить три основных направления. Это запреты, запреты на допуск иностранной продукции. Это ограничение, ограничения допуска иностранной продукции за исключением стран ЕАС, то есть за исключением товаров, работы, услуг, происходящих из стран ЕС. И условия допуска, может быть допущена иностранная продукция, здесь действует правило третьей и лишний». И вот здесь вот целесообразно будет отметить, что относительно новое понятие квотирования – это, по сути, своего рода надстройка. Надстройка над национальным режимом. Это дополнительные условие, которое с учетом требований современных норм законодательства необходимо заказчику соблюдать. Подзапреты. Попадают различные э, системы хранения данных, попадает программное обеспечение, попадают промышленные товары, под ограничения попадают продукты питания, препараты из перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, медоизделия также предусматривают ограничения допуска иностранной продукции, радиоэлектронная продукция, промышленные товары. И вот здесь, вот обратите внимание, появилась у нас дополнительная настройка в виде квотирования – это соблюдение минимальной доли, Обязательные доли закупок российских товаров. И вот здесь мы с вами как раз обращаемся к постановлению правительства номер 2014 от 3 декабря, декабря 2020 года. Соответственно, при установлении ограничения допуска заказчику необходимо дополнительно учитывать требования постановления 2014 ну и а, следующее направление условия допуска здесь приказ Минфин России, а, это 126Н, приказ Минфин а, с отдельными изменениями, также обратите внимание. А, итак, то есть нам с вами необходимо учитывать а, те постановления правительства, по которым предусмотрено ограничение по нормам национального режима, так как квотирование предусмотрено именно с учетом тех э, закупаемых товаров, работы, услуг, которые в том числе, ну, естественно, содержатся и в самом перечне в рамках поставления 2014, и предусмотрены по отдельным отраслям. Но об этом мы с вами сейчас еще более подробно будем говорить. Так, э, по звуку смотрю, звук есть. Значит, мы с вами продолжаем. И вот здесь вот хотелось бы, конечно, обратиться к такой некой предыстории, когда, собственно, мы с вами впервые услышали понятие квотирования отечественных товаров. В 2020 году, от 31 июля 2020 года, у нас есть уже, существует федеральный закон номер 249, который внес изменения в закон о контрактной системе. Появились дополнительные сведения именно в рамках э, квотируемой продукции. Появилось понятие квотируемой продукции. Здесь обратите внимание и на 44-й федеральный закон, в котором у нас на сегодняшний день есть статья 30.1. Это особенности осуществления закупок для целей достижения заказчиком минимальной доли закупок. Ну и, соответственно, далее уже, следуя хронологии, необходимо было установить, по каким видам товаров, соответственно, устанавливаются квоты, квоты по отечественной продукции. И в э, постановлении 2014 э, были установлены минимальные доли закупок, и, соответственно, начиная с 2021 года, мы учитываем в своей работе при осуществлении закупок именно те доли, те квоты отечественных товаров, которые мы обязаны соблюдать согласно перечне. И вот здесь вот сразу предвосхищая вопрос по поводу отчета. Отчет, естественно, в этом году по достижению или недостижению Квоты по отечественным товарам мы не публикуем. Мы публикуем по результату уже отработанного года отчет, публикуем его, размещаем в единой информационной системе до 1 апреля, соответственно, следующего года, 2022 года, по результатам, по результатам соответственно, 21 года. Так, вопрос. Да, я все ваши вижу сейчас. Мы с вами перейдем к дальнейшему рассмотрению информации, потому что я думаю, что многие вопросы, они наверняка получат свой ответ по результату рассмотрения слайдов, а уже после я обязательно вернусь к списку вопросов и дам ответы на них. Итак, и вот здесь, вот, соответственно, кто, возникает вопрос, кто из заказчиков обязан соблюдать кто обязан достигать эти минимальные доли которые по товарам, которые прописаны в поставлении правительства. Минимальную долю закупок обязаны выполнять все заказчики, за исключением органов внешней разведки, органов ФСБ, органов госохраны в соответствии с частью 7 статьи 14 44 федерального закона. Соответственно, Здесь мы уже прямо обращаемся к тем закупкам, которые мы, например, планируем на следующий отчетный период. Мы обязательно учитываем, попадают ли они под нормы квотирования. Вот здесь вот такой вот небольшой лайфхак, конечно же. Возможно ли, например, избежать попадания под квотирование при закупках определенных товаров? По определенным товарам вполне вероятно такую возможность использовать. И далее, следуя хронологии, с 1 января 2022 года определен постановление правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 года, постановление правительства номер 2014 перечень российских товаров, в отношении которых установлен размер минимальной доли закупок, включены отдельные виды, в том числе музыкальных инструментов. Это уже изменения в постановлении. Здесь мы обращаем внимание на постановление правительства о 24 июня 983 постановления текущего года. То есть если вы, например, планируете закупать различные музыкальные инструменты, фортепиано, пианино, рояли, арфы, виолончели и так далее, то обязательно обратите внимание, опять же, на те изменения, которые были приняты. То есть был расширен перечень товаров, по которым устанавливается квотирование. И, соответственно, но ну, здесь уже, конечно же, для музыкальных школ более актуальная информация. Информация необходима э, доли минимальные учитывать. В отношении текста постановления у нас указано, что квотирование распространяется на отечественные российские товары. Здесь важно учитывать, что по, собственно, общим правилам применения норм национального режима под квотирование для выполнения, точнее, минимальной доли отечественных товаров мы с вами также вправе использовать, ну, здесь такое, Возможно, не совсем корректное выражение, но тем не менее. Мы с вами можем учитывать, назову это так, товары, которые произведены на территории стран ЕАЭС, Евразийского экономического союза. То есть, соответственно, для достижения доли заказчиком с учетом квотирования мы учитываем не только российский товар, но и учитываем товар, который произведен на территории других стран ЕАЭС. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей, нормативно-правовыми актами Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работу услуг, соответственно, оказываемых выполняемых иностранными лицами, Ограничения допуска. И вот ограничения допуска как раз включают в себя минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, которые поставляются при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. И далее по тексту будет использоваться понятие ⁇ это минимальная доля закупок ⁇ Так вот, здесь вот мы обращаем внимание на возможность учета. В рамках минимальной доли не только поставляемых товаров, но и те товары, которые поставляются при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Соответственно, здесь, когда вы проводите закупку, например, закупка определенных работ, и с учетом закупки определенных работ, в том числе будет производиться поставка материала, например, поставка товара точнее. Важно для того, чтобы закупка попала в соответствующую квоту, выделить соответственно не только работы, но и тот товар, который будет поставляться с учетом выполнения работ. Именно в такой ситуации, когда выделен отдельно товар, товар войдет в соответствующую квоту. Квотирование, как нам поясняет законодатель, ну, собственно, это было озвучено в том числе и на форуме, ежегодном форуме выставки госзаказ на ВДНХ, пояснили, что есть определенные цели у квотирования, ну, собственно, цели лежат на поверхности. Это защита внутреннего рынка, поддержка российских товаропроизводителей, обеспечение обороны страны и безопасности государства, поддержка российских товаропроизводителей, защита основ конституционного строя, развитие национальной экономики. Вот такие вот цели, собственно, преследуются с учетом требований квотирования и с учетом общего порядка проведения закупок с учетом применения норм национального режима. Итак, обязательная квота закупок российских товаров – это, собственно, минимальная обязательная доля закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. И вот здесь… Опять же мы учитываем, что это не только российские товары, это товары из стран ЕС. И с учетом требований постановления 2014 заказчик обязан квоту соблюдать уже с 1 января текущего года. Ну а отчет мы будем публиковать в 2022 году. До 1 апреля 2022 года отчет должен быть размещен. А размер квоты по каждому виду товара устанавливает правительство Российской Федерации. И квотирование у нас, собственно, это такой вопрос с долгосрочной перспективой. И, соответственно, не только на а, текущий и, например, последующий год установлено квотирование. На сегодняшний день утвержден, утверждены квоты по 2021, 2022, 2023 году. И, соответственно, здесь общая тенденция такая, если мы откроем приложение и увидим, какие товары у нас попадают под квотирование, мы увидим, что общая тенденция – это повышение квоты по товарам от года к году. Соответственно, здесь я рекомендую заранее, ну теперь уже это будет скорее актуально даже к следующему отчетному периоду, посмотреть заранее, какие товары вы планируете закупить, возможно ли, например, избежать попадания под квотирование, если невозможно, то обязательно рассчитать ту долю, собственно, которая необходима будет к закупке. На какие товары распространяется? Перечень утвержден, но, естественно, как и в любой нормативно-правовой акт, могут быть внесены изменения, и, собственно, на практике мы уже убедились, что были товары добавлены. Поэтому рекомендую всегда актуальную редакцию, смотреть постановление, смотреть изменения к постановлению и, собственно, держать руку на пульсе. Есть особенности при расчете начальной максимальной цены контракта. При обосновании начальной максимальной цены контракта все особенности важно учитывать. Особенности для обоснования, для расчета начальной максимальной цены контракта устанавливается правительством. Цена определяется на основе функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик российских товаров, в том числе содержащихся в каталоге товаров, работ и услуг в единой информационной системе. Ежегодный отчет об объеме закупок квотируемых российских товаров необходимо публиковать, необходимо его публиковать по той форме, которая утверждена правительством. Но в части формирования отчета здесь, собственно, важен тот нюанс, что отчет по соблюдению доли точнее отчет об объеме квотируемых товаров, формируется по большей своей части в автоматическом режиме. Есть, соответственно, отдельная графа, но о ней мы с вами поговорим далее, которую необходимо будет заказчику указать, заполнить. До 1 апреля следующего за отчетным размещается отчет. Здесь очень важно соблюдать срок. Для того, чтобы избежать административного наказания, соответственно, не рекомендуется размещать отчет буквально в последние дни, в последние часы, ну, ввиду того, что единая информационная система не всегда работает как часы. Соответственно, здесь я рекомендую по возможности сведения разместить заранее. В ЕИС мы размещаем первый отчет за 2021 год, размещаем мы его до 1 апреля 2022 года. Если объем не достигнут, заказчику придется размещать ЕИС соответствующее обоснование. По поводу ответственности, по ответственности за невыполнение объема, Здесь говорят о том, что административная ответственность будет предусмотрена от 30 до 50 тысяч на должностное лицо. Ну, Здесь, соответственно, пока еще ждем утвержденного нормативного правового акта. Оценка выполнения заказчиком обязанностей, Порядок критерии и последствия проведения оценки устанавливает правительство Российской Федерации. Проводит оценку полномоченный орган Минпромторг России. То есть на основании тех данных которые сформированы по результатам отчетов заказчиков, формируется отчет э, Минпромторгом, отчет о э, проведе, проведении оценки о достижении соответствующей минимальной доли. Постановление 2014 устанавливает перечень товаров и минимальную долю. Ну, я думаю, что вы наверняка уже ознакомились, с, э, давно уже ознакомились с постановлением. Здесь опять же Уточню, что смотрите актуальную версию, потому что меняются товары, которые входят в перечень. Формируется на основании требований постановления 2014, на основании формы, которая указана в постановлении 2014, соответствующий отчет. Положение есть о требованиях к содержанию формы отчета об объеме закупки российских товаров. Положение порядки, критериях и последствиях проведения оценки выполнения заказчиком обязанности достижения минимальной обязательной доли. И, собственно, форма отчета информации о достижении заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров. Как я уже упоминала, отчет о достижении минимальной доли закупок российских товаров, он формируется практически полностью в автоматическом режиме, Формируется он на основании данных, которые есть в реестре контрактов. Сведения по факту, соответственно, выполнения контракта, по сведениям, которые есть в части оплаты. Ну и, соответственно, здесь в этой связи очень важно все данные, начиная от регистрации контракта, от предварительных действий, заводить единую информационную систему в верном формате, для того, чтобы в дальнейшем сведения могли быть учтены в режиме квотирования. Постановление правительства 2014 применяется только в конкурентных закупках, в которых установлено ограничение допуска товаров, то есть в связи с теми постановлениями, которые, собственно, Ограничивают допуск товаров, происходящих из иностранных государств. Ну и Здесь учитываются работы, услуги, оказываемые иностранными лицами, соответственно. И возникает вопрос: есть ли исключение, то есть когда постановление правительства 2014 может не выполняться заказчиками? Когда в закупке? Установлены условия допуска, то есть если действует норма, приказом Минфин России номер 126Н. Но обратите внимание, если в одной закупке установлены ограничения допуска и условия допуска, то квоту нужно выполнять. Когда в закупке установлен запрет на допуск иностранной продукции, то есть когда не допускается иностранная продукция в отношении тех постановлений, по которым предусмотрен запрет допуска. В этом случае мы также не ведем речь про квотирование. Речь про квотирование мы ведем только в случае, когда у нас установлены ограничения допуска. То есть вот то самое правило, третий лишний, То есть, когда именно действует правила третий лишний по тем постановлениям, которые предусматривают а, ограничение допуска иностранной продукции. А, но вот здесь вот а, возникает также вопрос: а, закупка у нас, а, собственно, у единственного поставщика. А, какие товары могут попасть под квоту с учетом требования закупки у единственного поставщика. Общие правила, когда мы заключаем по требованиям 93 статьи контракт с единственным поставщиком, не попадает в квотирование товар закупаемый, он не попадает под квотирование. Но мы с вами знаем, что с 1 апреля у нас действует часть 12 статьи. 93-44 федерального закона, в этом случае, соответственно, товар он под квотирование будет попадать, будет учитываться с учетом уже формирования отчета по результатам года. Если закупаемый товар находится в перечне 2014, но ограничение допуска не устанавливается, то есть фактически, если заказчик изначально уточнил, либо не уточнил этот момент и э, сформировал извещение, документацию закупки, не установил соответственно, ограничения допуска, квота действовать не будет, несмотря на то, что соответствующий товар есть в постановлении 20.14. Например, при закупке продукции радиоэлектронной промышленности 878 постановление ограничения допуска. Если закупаемого товара нет в едином реестре российской радиоэлектронной продукции или характеристики товара не подходят заказчику, ограничение допуска по 878 постановлению правительства не устанавливаются. И, соответственно, здесь уже как продолжение не соблюдаются нормы квотирования. Закупаемый товар не попадает под квотирование и не нужно соблюдать минимальную долю с учетом соответствующей позиции из перечня по постановлению 2014. Здесь вот тоже вот этот момент важно учитывать в своей работе. Вопросы, которые поступили до вебинара, а вот как раз я их оформила в виде отдельных слайдов, потому что вопросы интересны, актуальные, и, собственно, заказчики достаточно часто интересуются данной темой. 2014 постановление не содержит запрета на объединение в одной закупке товаров, включенных в перечень 2014 и не включенных. То есть это к вопросу, можно ли объединять в одной закупке товары из перечня по постановлению 2014 и э, включать в эту же закупку те товары, которые в нем не находятся. Здесь, вот, конечно же, в самом тексте постановления прямого ответа на этот вопрос мы не найдем. Но а, здесь следует а, учитывать практику а, дальнейшую реализации этой закупки. Следует учитывать, что а, размер минимальной доли и ее выполнение заказчику необходимо рассчитывать только по товарам, которые в перечень включены целесообразно, то есть, таким образом, отдельно закупать те товары, которые включены в соответствующий перечень, и не смешивать их с товарами не из перечня 2014. Вот здесь, вот привожу реквизиты письма Минфин России от 29 марта текущего года даны разъяснения. Разъяснение о том, что постановление 2014 не предусматривает требований к формированию лотов. То есть здесь вот важно учитывать, что, конечно же, постановление 2014 оно не про формирование лотов, оно преследует другую цель. Заказчики должны руководствоваться стандартными требованиями, стандартными требованиями по формированию лотов. И, соответственно, учитываем положение 44-го федерального закона и нормативно-правовыми актами, принятыми в исполнение норм национального режима. В отношении каких товаров установлена квота. Далее на слайдах я привожу подробные перечни товаров, и мы с вами увидим, что по нарастающей предусмотрено повышение от года к году квоты по указанным товарам. Товары по перечню 2014, товары, которые предусмотрены в приложении к постановлению 2014, по ним устанавливается квота на 21, 22, 2023 года. Товары из ЕАЭС: это Россия, Республика Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызская Республика. То есть, вот эти товары, точнее, товарами, которые произведены на территории стран Евразийского экономического союза, и ими можно выполнить условия квотирования при закупке этих товаров. Товары э, мы условно делим, ну здесь э, даже не условно, а уже вполне конкретно, э, мы делим на закупаемые, то есть когда речь идет про контракт, по которому предусмотрена поставка товара. И этот товар содержится в постановлении 2014. Соответственно, здесь необходимо выполнить условия квотирования и а, точно так же попадают те контракты те изначально закупки которые содержат в себе сведения а, не по м, товарам которые напрямую закупаются а, а под товарам, которые закупаются в ходе выполнения работ оказания услуг вот здесь вот очень важный момент это по сути те товары которые ставятся на а, баланс и, соответственно, при формировании сведений по закупке, по контракту, необходимо выделять в контракте, в частности, для того, чтобы именно в квотирование попал товар, нужно выделять в контракте объем и стоимость таких товаров. Здесь вот еще важный нюанс не уточнила, по поводу того, каким же образом происходит собственно Считывание товаров, по которым предусмотрено квотирование. Каким образом происходит учет, от чего зависит учет. Учет предусмотрен не от натурального выражения, не от количества, а от стоимости, стоимости таких товаров. Если при закупке товаров установлено ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств, соответственно, Условия допуска. Здесь напрямую мы с вами имеем дело с необходимостью соблюдения норм квотирования там, где товары попадают под квотирование. В годовой доле учитываем только товары, приемка которых осуществлена, и информация о приемке включена в реестр контрактов в отчетном году. вот Здесь вот актуально, конечно же, про... Актуально сказать будет про те контракты, которые имеют переходящее значение. То есть, например, у нас предусмотрено э, выполнение контракта частичное в этом году, частичное выполнение контракта в следующем году. Каким образом будет происходить учет? Учет будет происходить, соответственно, по э, тем товарам, которые были приняты, по которым был подписан акт в текущем году. Остальные товары, они уже попадут в отчет следующего года. Вот таким вот образом, соответственно, будет происходить учет товаров. Поэтому учитывайте не весь объем по контракту, а учитывайте только те, тот объем, по которым соответственно, акты будут в текущем году подписаны. И сведения будут, соответственно, размещены в реестре контрактов. Минимальная квота. Какие есть особенности при осуществлении минимальной квоты? Устанавливается минимальный размер доли российских товаров, товаров из ЕАЭС. Можно купить больше, но меньше купить нельзя. То есть, соответственно, необходимо квоту выполнить. Перевыполнить ее можно, меньше выполнить нельзя. В противном случае придется указывать обоснование невозможности достижения минимальной квоты. Квота является обязательной для всех заказчиков, за исключением тех заказчиков, которые были перечислены у нас в начале вебинара. Квота определяется в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида. Учитывается, как я уже уточнила, стоимостной объем, а не натуральный, то есть не штуки закупаемого товара, а именно стоимость учитывается Размер квоты устанавливается от 90 до 1%, и с учетом времени, соответственно, квота от года к году будет повышаться. Как рассчитать минимальную долю закупок российских товаров? При планировании закупок процент минимальной доли российских товаров считают от запланированных средств на соответствующие закупки. Фактически в отчет включаются суммы по товарам, которые приняты в отчетном году. И информация о приемке которых включена в реестр контрактов. То есть здесь вот такой несколько даже технический более момент. Мы с вами знаем, что у нас уже и функционирует, но пока не в полном объеме, не повсеместно электронное актирование, но все ведется к тому, что оплаты по контрактам у нас будут полностью автоматизированы и будет полностью происходить расчет, расчет в том числе и товаров, которые попадают под квотирование. И на основании именно вот этой информации очень важно при приемке, при отражении соответствующих документов размещать сведения в той форме, в том виде, в котором предусмотрено единой информационной системой размещение данной информации. Поэтому на вот этот нюанс обратите особое внимание. Именно при соблюдении всех требований и условий товар попадет под квотирование. Для расчета минимальной доли закупок, которую необходимо выполнить с учетом постановления 2014, заказчику необходимо сравнить коды кпд 2 в своих закупках с перечнем по постановлению 2014. Это настоятельно рекомендуется сделать еще на этапе планирования закупок, для того, чтобы, ну, так сказать, понимать масштаб бедствия. И э, здесь нужно принимать во внимание не только закупаемые товары, но и те товары, которые поставляются при выполнении работ, оказании услуг. Необходимо выделить код ОКПД-2, совпадающий в планируемых закупках, с перечнем по постановлению 2014. По данным товарам заказчик будет обязан выполнить минимальную долю закупок российского товара. То есть, если, например, условно вы собираетесь закупать в течение года одну единицу товара, и э, данный товар по коду КПД 2 есть в постановлении правительства 2014, то, соответственно, Данный товар будет принят по стоимости за 100%. Если уже несколько предусмотрено соответствующих товаров, то э, смотрим по соотношению. то есть Важно достичь установленного порога по квоте. Далее, необходимо определить общую сумму по каждому КПТ-2 из закупок, которые вы определили по предыдущему пункту. Рассчитываем минимальную долю закупок, которую необходимо будет выполнить в соответствующем году по каждому КПД-2. Для этого используем такую простую формулу. Умножаем долю, указанную в перечне 2014, на сумму, которая планируется к трате на закупку по каждому КПД в этом году. Ну, здесь даже, наверное, можно еще проще посчитать, но вот нашла я такие, собственно, рекомендации. Уточняем, действует ли квота на закупаемый товар непосредственно перед проведением закупки. То есть фактически, да, никто не исключает, что все может измениться, и при проведении закупки может, могут уже нормы не действовать, то есть могут быть внесены соответствующие изменения. Может быть скорректирован список, перечень по коду ОКПД-2 в 2014. Минимальная доля закупок не должна выполняться, если ограничение допуска в закупке не устанавливается. То есть даже несмотря на то, что, например, товар закупаемый попадает под постановление 2014, не установлено ограничение, соответственно, минимальная доля не достигается. Далее. Особенности формирования технического задания как, собственно, подготовиться к размещению такой закупки, как сформировать документацию, какие сведения необходимо учитывать. Вот здесь вот тоже такой нюанс хочу отметить, его нет на слайде, но, тем не менее, при анализе различных источников тоже на это обратила внимание, что с учетом требований поставления 2014, с учетом иных э, рассуждений, э, здесь уже абстрагируясь от э, закона, э, с учетом а точнее абстрагируясь от нормативно правовых актов, с учетом мнений экспертов. Мнения разделились. Два подхода существует. Подход к вопросу нужно ли указывать э, установление э, квотирования в документации возвещения о закупке с учетом постановления 2014. Мнения разделились в том плане, что некоторые авторы указывают, что все-таки лучше указать помимо установления ограничения правил третьего лишнего с учетом определенных норм, конкретного постановления правительства, помимо указания ссылки на конкретное постановление правительства, ну возьмем, например, 617 по промышленной продукции, нужно будет еще и указать э, в том числе исполнение норм с учетом постановления 2014. Другие авторы, напротив, считают, что э, в этом случае не нужно дополнительно указывать, вы устанавливаете только ограничение допуска, даете ссылку на конкретное постановление правительства. То есть здесь все стандартно. В этой ситуации можете, пожалуйста, если интересно поделиться своей практикой, как вы работаете, напишите, пожалуйста, в общем чате, прописываете ли вы конкретно 2014 постановление, даете ли вы на него ссылку в документации в извещении о закупке. Но, как говорится, лучше указать, на мой взгляд, я тоже этого мнения придерживаюсь, наверное, наверное чем не указывать. То есть фактически лучше, наверное, все-таки, раз прямых запретов на указание этих сведений нет, лучше, наверное, будет указать. Напишите, пожалуйста, в чате. Прописываете ли вы, помимо ограничения допуска конкретного нормативно-правового акта, еще и ссылку, даете ли ссылку на постановление 20.14. Достаточно просто поставить плюс или минус. Очень интересны ваши ответы. Поставьте, пожалуйста, плюс либо минус в наш чат. Так, ну пока вы э, отвечаете, я иду дальше. А, при определении а, идентичности, так, а, мы с вами остановились на, на существующих особенностях расчета и обоснования начальной максимальной цены контракта. Ну, здесь на следующих слайдах более уже подробно расскажу, как происходит обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта. При определении идентичности и однородных товаров заказчик вправе учитывает только товары из ЕАЭС. Вот здесь вот тоже очень важный нюанс. Используется понятие идентичный и однородный товар. Да, вижу ваши ответы. Считаю, что указывать не нужно, какое основание для указания, не будет ли это являться избыточным требованием к участникам квотирования, это обязанность заказчика. Да, здесь я, ваше мнение, однозначно разделяю. И более того, конечно же, нет никаких не предусмотрено требований в части исполнения постановления 2014, дополнительного указания этих сведений в извещении и документации о закупке. Но опять же, если все-таки кто-то из заказчиков указывает эти сведения, все равно к разряду ошибочной информации это отнести нельзя. Это дополнительные сведения, которые могут быть учтены. Некоторые предпочитают, так сказать, перестраховаться. Особенности расчета обоснования начальной максимальной цены контракта. При определении идентичных однородных товаров заказчик вправе учитывать только товары из ЕАЭС. То есть, например, идентичный товар, но китайского происхождения взять нельзя. В том числе включенные в реестр российской промышленной продукции, реестр евразийской промышленной продукции. Это те реестры и реестр радиоэлектронной продукции, которые предусмотрены в государственной информационной системе промышленности а также включенные в КТУ характеристики при наличии соответствующих товаров. Применяя метод сопоставимых рыночных цен анализа рынка, заказчик направляет запрос информации о цене субъектом деятельности в сфере промышленности, информация, о которых включена в государственную информационную систему промышленности. И вот на этот счет здесь у меня будет небольшое разъяснение. Потому что, соответственно, вот эта вот информация, которая на слайде представлена, она вызывает, пожалуй, больше вопросов, чем дает какие-то разъяснения. Ввиду того, что особенно к началу периода мало кто из участников закупок, из производителей включил сведения. В государственную информационную систему промышленности и вот здесь вот в отношении данного вопроса министерство промышленности и торговли в письме от 2 марта дает определенные разъяснения реквизиты вы видите на экране В случае недостаточности сведений о субъектах деятельности в сфере промышленности включенных в ГИСП, заказчик вправе дополнительно Запросить для обоснования начальной максимальной цены контракта недостающую ценовую информацию у иных участников рынка, которые осуществляют производство товара, являющихся предметом закупки, либо использовать информацию о ценах товара, которая содержится в единой информационной системе в сфере закупок по исполненным контрактам, по которым обязательно не взыскивалась неустойка, то есть не применялись штрафы пени в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту. То есть фактически такой вот небольшой карт-бланш был дан в части запроса дополнительного, дополнительной информации для обоснования начальной максимальной цены контракта. Ну вот такое разъяснение оно было дано только 2 марта. Следует, что заказчик по запросам ценовой информации, направленных производителем, если он не получает достаточной информации, ну здесь никто не застрахован от того, что производитель нам просто не отвечает. Да, сведения о нем, о его продукции есть ГИСП, но производитель на наш запрос не ответил. Заказчик вправе запросить в этой ситуации ценовую информацию у иных производителей, которые не включены в ГИСП, сведения о продукции, которых не включена в ГИСП, использовать ее для расчета начальной максимальной цены контракта. Но, опять же, учитывайте, какие это товары, то есть кому вы направляете запрос, какие товары поставляются этим участникам. Возможно также пользоваться ценовой информацией из реестра контрактов единой информационной системы по исполненным контрактам, по которым не взыскивалась неустойка. На сайте ГИСП Минпромторг предлагает заказчикам в случае отсутствия достаточного количества компаний, организаций, производителей для определения на МЦК, менее трех, или отсутствия сведений об организации в ГИСП, зафиксировать, что нужная информация отсутствует, либо представлено не в полном объеме сделать скриншот из государственной информационной системы промышленности в целях предоставления обоснования невозможности выполнения установленной минимальной доли. То есть вот это вот как возможность обосновать. Этот факт – это возможность обосновать невозможность соблюдения минимальной доли российской продукции. И э, сведения необходимо зафиксировать и направить Минпромторг России информацию об отсутствии необходимых сведений в ГИСП на указанную почту. Сведения все актуальны на сегодняшний день. Пожалуйста, можно этими данными с презентации при наличии потребности воспользоваться. Заказчик в этом случае имеет право разместить запрос о предоставлении ценовой информации в ЕИС и, соответственно, пользоваться при расчете начальной максимальной цены контракта использовать ту информацию, которая будет представлена по соответствующему запросу участникам ответившим на этот запрос. Вот здесь вот далее я привожу слайды, несколько слайдов по минимальной доли. И вот здесь обратите внимание, что есть те Товары с соответствующим кодом кпд 2 по которому уже в 2021 году установлена доля в размере 90%, минимальная доля российских товаров. То есть при наличии потребности в закупаемых товарах в соответствии с кодом кпд 2 при установлении ограничений допуска иностранной продукции необходимо использовать те данные, которые есть в приложении к постановлению 2014. И по многим таким актуальным товарам, которые закупаются достаточно часто, минимальная доля уже 90% в текущем году. Соответственно, 2022-2023 год здесь тоже 90%, потому что процент изначально высокий, Поэтому по указанным товарам не предусмотрено повышение процентов в последующих годах. А вот уже по другим товарам, по которым предусмотрена доля менее 90% в текущем году, предусмотрено в том числе и повышение доли в 2022-2023 годах. Например, медицинские морозильники, холодильники, комбинированные лабораторные, в текущем году 65%, далее по восходящей. 22% – это 80%, 23% – это 95%. То есть фактически, если, например, вы в этом году закупаете несколько, например, ну вот возьмем микрофоны, микрофоны, подставки для них, закупаете соответствующее оборудование, которое попадает под код КПД-2, в данной ситуации необходимо будет соблюсти долю 70%. Примечательно то, что 2022-2023 год здесь тоже 70%, но так не по всем товарам. Вот те же медицинские морозильники, о которых я говорила в начале, по восходящей 2022 году это 80% и далее уже 95%. А по отдельным товарам примечательно то, что, например, по а, товару, который можно разбить в отношении нескольких а, позиций. Вот те же, например, лыжи и а, так, коньки, лыжи, и, насколько я помню, еще встречаются также крепления в том числе для лыж. Так вот, а, установленные а, товары попадают под разные коды КПД-2. И установлены разные квоты, квоты по закупаемым товарам. То есть фактически, да, несмотря на то, что имеет отношение, по сути, к одному товару, учет квотирования происходить будет по-разному. То есть достижение разных минимальных долей в отношении каждого товара будет предусмотрено. Далее, вот здесь вот... Средства связи. Обратите внимание, тоже имеют свою долю в 2021 году минимальная доля отечественного товара в соответствии с кодом КПД 2 26 30 11 160. Далее компьютеры портативные массой не более 10 килограмм. Но здесь, конечно же, вопрос возникает. Российские компьютеры, так ли они востребованы, в таком ли они количестве производятся, как, например, импортные компьютеры. Но здесь, по сути, законодатель, по всей видимости, этим вопросом не задавался, обязал нас закупать отечественный товар, соблюдать минимальную долю. Подробно на каждом слайде я останавливаться не буду, здесь у нас уже доля идет по нисходящей, то есть в отношении 2021 года начали мы с доли 90%, процентов обозначены первые товары в соответствии с кодом КПД 2 по которым доля в 2021 году это 90%, процентов, и далее мы видим буквально уже на последнем слайде, что... У нас есть и те товары, по которым доля предусмотрена буквально минимальная, но при закупке этих товаров необходимо эту минимальную долю соблюдать. Это аппараты телефонные, например, это мониторы, проекторы, устройства ввода или вывода, части устройств охранной или пожарной сигнализации и так далее. И есть отдельная позиция, части комплектующие коммуникационного оборудования, по которым в текущем году не предусмотрено выполнение доли, а уже в последующем году и в 2023 году тоже предусмотрена доля, минимальная доля в размере 1%. Так, отчет формируется по результату собственно выполнения требований квотирования. При формировании технического задания учитываем э, при описании объекта закупки, осуществляемый в целях выполнения минимальной доли закупок, учитываем характеристики товара, в том числе, которые содержатся в КТРО. То есть здесь, естественно, ну, золотое правило, не забываем про каталог товаров, работ услуг. Стандартно формируем описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 44 Федерального закона. Учитываем при расчете начальной максимальной цены контракта, применяем особенности определения начальной максимальной цены контракта. Очень важный момент. На основе функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик российских товаров, в том числе которые содержатся в каталоге товаров, работ, услуг. А то, о чем мы с вами а, говорили, нужно ли указывать а, ссылку, давать ссылку на 2, поставление 2014, мнения, подходы разделились. Ну, вот а, Я, когда готовила эту презентацию, все-таки склонялась к тому, что а, не нужно указывать, и, а, собственно, сейчас... Наверное, ну, тоже более придерживаюсь этой позиции. Но хотя, если вы укажете, ничего критичного не случится. Это нарушением, ошибкой не будет. При расчете начальной максимальной цены контракта применяем постановление 2014. При обосновании начальной максимальной цены контракта помним, что мы ведем с вами речь про конкурентные закупки. И также у нас с вами попадает под квотирование закупка у единственного поставщика по части 12 статьи 93 44 федерального закона. Начальная цена единицы товара, то есть если речь идет про закупки без определенного объема с учетом части 24 статьи 22, когда у нас единичные расценки предусмотрены, в этом случае также применяем постановление 2014 в обосновании. При определении идентичности, однородности товаров заказчик учитывает исключительно товары из Евразийского экономического союза в том числе товары, которые включены в соответствующие реестры. Реестр российской промышленной продукции, реестр евразийской промышленной продукции, единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Учитываем функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики при наличии из каталога товаров, работы, услуг. Тоже вот вопрос интересный задавали, можно ли указывать дополнительные характеристики, помимо тех, которые содержатся в каталоге товаров работы услуг. Опять же, обращаясь к тексту постановления правительства, к тексту разъяснений, которые актуальны на сегодняшний день, нет прямого запрета на указание дополнительных характеристик. Ну, а соответственно, если нет прямого запрета, то почему бы и нет? Возможно, это указать. При применении метода сопоставимых рыночных цен заказчик направляет запрос информации о цене субъектом деятельности в сфере промышленности, информация, у которых включена в ГИСП. Вот здесь вот, несмотря на те разъяснения, которые на одном из предыдущих слайдов были рассмотрены, важно учитывать, что в случае все-таки наличия информации в ГИСП, мы в первую очередь обращаемся к производителям к производителям которые разместили сведения о своем товаре в государственной информационной системе промышленности если мы не нашли этой информации если мы не получили ответ то мы уже действуем соответствуем с рекомендациями но вот здесь вот кстати в отношении этого же вопроса по сути, мы не ограничены тем, что мы можем параллельно направить и запрос другим участникам рынка, в том числе запросить, разместить запрос ценовой информации на случай того, что действительно производители, которые есть в ГИСП, не ответят нам. Метод сопоставимых рыночных цен обязательно должны выполняться два условия. То есть при обосновании начальной максимальной цены контракта, при использовании метода сопоставимых рыночных цен, выполняются два основных условия. Начальная максимальная цена контракта рассчитывается по ценам идентичных товаров работы услуг. Если идентичных товаров работы услуг нет, то соответственно мы используем здесь уже однородные товары. Но Исходим мы всегда из э, идентичных товаров. Нет идентичных, уже тогда переходим к однородным. Начальная максимальная цена должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и или финансовых условий поставок товаров, выполнения работы, оказания услуг. Коммерческие или финансовые условия поставок товаров, работы, услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий в рамках части 16 статьи 22-44 Федерального закона. Вот здесь вот на слайде я даю понятия идентичных и однородных товаров, но ну, я уверена наверняка, что вы э, знаете, что такое идентичные однородные товары, поэтому здесь подробно мы с вами не останавливаемся, но э, берем в расчет золотое правило. Страна происхождения – это государство ЕС, то есть не может быть идентичным товар из России и э, товар из Китая. Это обязательно товар, произведенный на территории стран Евразийского экономического союза. Производитель из реестра российской промышленной продукции, из реестра евразийской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Характеристики, из которых уберем. Источники информации о ценах. Здесь мы с вами уже фактически все это разобрали. В ГИСП как найти товар, как найти сведения, как обратиться быстрее всего к производителю. ГИСП, каталог продукции в ГИСП наверху, здесь на следующем слайде выделен. И, соответственно, по наименованию проще всего будет найти тот товар, который вы планируете закупать. Можно использовать другие фильтры. Ну, по наименованию достаточно все просто найти. Требования к годовому отчету. Требования к годовому отчету о соблюдении квотирования в рамках закупаемых товаров предусмотрено постановлением 2014. Отчетный период – это один календарный год с 1 января по 31 декабря, то есть 21 год мы уже э, рассматриваем с позиции квотирования, а отчет мы составляем в следующем году, до 1 апреля его размещаем. Кто формирует отчет? Отчет подготавливается в единой информационной системе автоматически на основании сведений из реестра контрактов, э, не позднее 1 февраля э, года следующего за отчетным на основе реестра контрактов. То есть фактически э, происходит автоматическое формирование Отчета до 1 февраля, а вот размещение его, подписание и э, автоматическое размещение необходимо выполнить до 1 апреля. А в отчете указываются уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов. Если государственная тайна, закупка по гостайне, включается в отдельное приложение к отчету, которое не размещается в единой информационной системе и формируется на бумажном носителе с указанием грифа секретности при наличии. А размещает отчет, то есть фактически подписывает и размещает до 1 апреля отчет заказчик, но есть определенные также исключения, когда... Закупки полностью централизованы, в этом случае может полномочный орган, полномочное учреждение размещать размещать соответствующие полномоченные органы либо полномочное учреждение. Обоснование, так, еще раз, функции заказчика размещения отчета и включение в отчет обоснования невозможности достижения минимальной доли, если минимальная доля закупок не достигнута. Если, соответственно, вы достигли по всем товарам минимальной доли, которые, по которым нужно было достичь минимальной доли с учетом постановления 2014, у вас поле, отдельное поле обоснования, оно остается пустым. Подписываем отчет электронной подписью. И обязательно мы размещаем отчет с учетом требований по срокам до 1 апреля, поэтому я рекомендую все-таки, конечно же, хотя бы за несколько дней до 1 апреля отчет уже иметь в таком готовом, размещенном виде. Обоснование делает уполномоченный орган, полномочное учреждение, если на него возложены полномочия по исполнению контракта, в том числе по приемке, то есть в случае, если полная централизация предусмотрена, да, отчет э, готовит уполномоченный орган, уполномоченные учреждения. Срок размещения в единой информационной системе, размещение отчета в ЕИС осуществляется автоматически не позднее одного часа с момента его подписания. То есть фактически, если единая информационная система работает стабильно, э, разместили отчет, подписали его, и в течение одного часа сведения отобразятся в опубликованном виде в единой информационной системе. Возможность внесения изменений в отчет. Вот здесь мы исходим из двух сроков. Отчет подготавливается в ЕИС автоматически не позднее 1 февраля. То есть на основании данных реестр контрактов вы открываете отчет, он уже будет полностью сформированным за исключением последней графы об основании невозможности соблюдения минимальной доли. Так вот, можно его разместить, когда он будет автоматически уже сформирован, начиная, например, там, с 2, 3 и так далее февраля. В этом случае, если вы уже разместили отчет, но потребовалось снести изменения в отчет, можно это сделать, но до 1 апреля текущего года, следующего, точнее, следующего за отчетным годом. Причина внесения изменений в реестр контрактов. Здесь по причинам тоже могут быть совершенно точные определенные причины. Внесли изменения в реестр контрактов, часть информации об исполнении контракта, сведения в отношении квотируемых товаров также подверглись изменению, соответственно, необходимо отредактировать и отчет. При внесении изменений в ЕИС размещается новая редакция отчета с указанием даты внесения таких изменений. И дата внесения изменений – это, собственно, размещение изменений в единой информационной системе. Форма отчета выглядит таким вот образом. Скобкой отмечено то, что заполняется автоматически в ЕИС, первая горизонтальная скобка. И то, что делает заказчик. Обоснование достижения минимальной обязательной доли закупок. Код причины нужно указать. Так как отчет автоматизирован, в отношении минималь... невозможности, точнее, соблюдения минимальной доли, необходимо тоже всего лишь проставить код причины. Отдельно расписывать, указывать причину не нужно. Кода причины может быть всего лишь три. Первая причина 0.1. Осуществлена приемка товаров, происходящего из иностранных государств по контракту, заключенному, заключенному по результатам закупки при осуществлении которых не подано заявок, содержащих предложение о поставке российского товара. Осуществлена приемка товаров, происходящих из иностранных государств, заключенным по результатам закупки, при осуществлении которой возникли предусмотренные нормативно-правыми актами правительства Российской Федерации обстоятельства, которые допускают исключение из ограничений. И иное. Информация в этой графе, вот она, последняя графа об невозможности достижения минимальной доли, указывается только в том случае, указывается в виде кода причины, в случае, если минимальная доля не достигнута. Если достигли минимальную долю, то графа под номером 9 у нас остается пустой. Далее. Так. По результатам сформированных отчетов. Минпромторг России с использованием единой информационной системы проводит оценку. И э, тоже такой важный нюанс. Э, оценка происходит не по всем заказчикам, то есть отдельно в разрезе каждого заказчика отчет смотреться не будет ну, или, скорее всего, не будет, если иных каких-либо изменений в этой части не произойдет. Отчет будет происходить с учетом, э, уровня, с учетом уровня власти. Срок проведения оценки не позднее 30 апреля года следующего за отчетным. Отчет о результатах оценки достижения заказчиками минимальной доли закупок в отчетном году, соответственно, размещается Минпромторгом. Отчет направляется в правительство Российской Федерации Минфин для использования при осуществлении мониторинга закупок. Отчет содержит сводные данные в разрезе товаров по коду кпд 2 В отношении источников финансирования закупок происходит формирование консолидации сводных данных в отношении субъектов Российской Федерации, в отношении муниципальных районов, муниципальных или городских округов. То есть фактически формируется такой некий сводный отчет, по региону, по муниципалитету в отношении товаров в разрезе по коду КПД-2. Критерии оценки – это достижение или недостижение заказчиками минимальной доли, это величина отклонения размера, достигнутой заказчиками доли закупок российских товаров от размера минимальной доли закупок. Случаи невозможности достижения минимальной доли закупок указаны в обосновании, то есть по коду а причины тоже будут учитывать какая причина заказчиками была указана чаще всего последствия проведения оценки это э, разработка проектов нормативно правых актов правительства Российской Федерации в целях реализации предложений предусмотренных по результатам проведения оценки но ну, наверное до этого еще достаточно далеко так здесь мы с вами уже подходим к завершению этого вопроса вопрос Актуальный вопрос интересный, есть уже определенная практика, хотя, казалось бы, говорить о практике достаточно рано, но нет, практика уже есть, есть практика в части обжалования действий заказчика при формировании документации, извещения о закупке в том числе. Так, в в чем заключается ситуация? Рассматриваем дело, жалобу в ФАС по Челябинской области текущий год. Жалоба участника на невыполнение заказчиком требований о применении национального режима при осуществлении закупки и неисполнении требований о минимальной доле закупок, что повлекло определение на МЦК без учета требований законодательства. Комиссия ФАС при рассмотрении дела установила, что КПД-2 закупки не включается в 617 постановление и в постановление 2014. Вот здесь вот участник, конечно же, скорее всего, намеренно обжаловал, но, собственно, на его совести. Ограничения допуска в закупке, естественно, правомерно не установлены. Комиссия указала, что так как положение 2014 и подготовки отчета об объеме закупок российских товаров применяются заказчиками при подготовке отчета и обоснования с 1 января 2022 года, оценка действием заказчика в части исполнения требований постановления 2014 может быть дана исключительно Минпромторгом только в 2022 году. А в связи с чем, довод жалобы заявителя признан несостоятельным. Соответственно, в этой ситуации правда, естественно, на стороне заказчика. Ну, удивительно, что участник закупки решил в такой ситуации обжаловать действие. Итак, мы с вами переходим уже к нашей следующей теме. А вопросы вижу, да, вопросы поступили. оставшихся тем, они не столь объемные, поэтому давайте предлагаю рассмотреть вначале, а далее уже перейти к ответам на вопросы. Запрос котировок в электронной форме. С 1 апреля текущего года у нас, по сути, одна из основных процедур претерпела определенные изменения. новых условий. И вторая процедура, уже забегая несколько вперед, тоже претерпела свои определенные изменения. Точнее, здесь уже речь идет про новую часть, часть 12 статьи 93, закупка малого объема, по-другому закупка единственного поставщика. Но обо всем по порядку. Запрос котировки. наглядно продемонстрировать, что, собственно, у нас было и что стало, какие у нас нововведения произошли. Так. Сейчас запускаю вторую презентацию. Прошу прощения, техническая неполадка. Итак, мы с вами продолжаем. У нас с вами следующий вопрос. Сейчас включаю демонстрацию экрана. Поставьте, пожалуйста, плюс, если все хорошо со связью. Так, Отлично. Большое спасибо за ответ. Продолжаю. Так, начнем мы с вами с запроса котировок. Здесь наглядно в таблице я привожу, что было и что стало с 1 апреля, какие изменения произошли у нас. В части изменений изменился лимит по начальной максимальной цене контракта. До 1 апреля текущего года лимит цены контракта был до полумиллиона рублей. Было ограничение до 100 миллионов рублей по году в части проведения запроса котировок, но не более 10% от совокупного годового объема закупок. На сегодняшний день, если правила, они уже действуют с 1 апреля до 3 миллионов рублей можно проводить закупку в виде запроса котировок, не более 10% от СГОС. Это ограничение осталось, а вот ограничение в части 100 миллионов рублей было исключено. По срокам общая тенденция в части э, сроков закупок, э, сроки подлежат сокращению, мы это с вами знаем и с учетом очередного оптимизационного пакета, э, не избежала э, участь это и... Э, процедуру запрос котировок. 5 рабочих дней было у нас для заявок. Сейчас у нас остается всего лишь 4 рабочих дня. А продление срока приема заявок при одной заявке или их отсутствии до 1 апреля текущего года. На сегодняшний день действует правило, что при наличии одной заявки происходит заключение контракта. При отсутствии проводится новая процедура. Рассмотрение заявок один рабочий день занимала и до 1 апреля, и занимает сейчас. Заключение контракта в течение семи рабочих дней ранее и в течение двух рабочих дней на сегодняшний день общий срок при наличии обжалования ранее составлял 13 дней с учетом соответственно рассмотрения жалобы и на сегодняшний день это всего лишь 7 дней дополнительно предусмотрено 5 дней при обжаловании закупки с 1 апреля 2021 года внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не допускается, но важное условие, что заказчик вправе отменить определение поставщика путем проведения запроса котировок не позднее, чем за один час до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие. В электронной, запрос котировок в электронной форме, члены комиссии рассматривают заявки, принимают решения по заявке и публикуются соответствующие решения в виде протокола. Соответственно, в таком вот формате предусмотрен порядок проведения запроса котировок. Я два варианта слайдов дам по результату нашего мероприятие, можно будет пользоваться той информацией в том виде, в котором вам удобнее. А претерпел изменения и порядок заключения контракта. При заключении контракта, во-первых, были сокращены сроки части заключения и важная особенность не предусмотрен протокол разногласий со стороны участника закупки. Соответственно, в этом в случае процедура также а, перекликается с иной закупкой, а, закупкой в виде процедуры закупки у единственного поставщика. Закупка малого объема по новым правилам с учетом новой части 12 статьи 93-44 федерального закона. Закупки малого объема. На сегодняшний день можно проводить закупки малого объема. Подчеркиваю, что это закупки товаров до 3 миллионов рублей. Право на осуществление таких закупок реализовано на 8 федеральных электронных площадках с 1 апреля текущего года. А до этого мы работали в электронных магазинах, использовали в том числе электронные магазины в рамках таких неких пилотных проектов. На сегодняшний день... К части именно работы с учетом требований части 12 статьи 93 речь идет про э, работу здесь уже э, с учетом именно федеральных электронных площадок. До 3 миллионов рублей при сохранении иных ограничений закупки малого объема из КТРУ. Важно сформировать сведения на основании данных КТРУ. Здесь уже... Важна такая некая двухсторонняя работа со стороны заказчика и со стороны участника закупки. Не менее двух и не менее, не более пяти точнее, предложений, которые предварительно отбираются, отбираются они оператором электронной площадки, сведения эти направляются заказчику. Ранее сроки по проведению закупки малого объема не были урегулированы, на сегодняшний день сроки регламентированы, составляют они 1 час, ввиду того, что сведения формируются в автоматическом режиме, происходит некая агрегация предварительных предложений и уже по результату заказчик видит информацию в части релевантных предложений. Со стороны оператора электронной площадки происходит агрегация сведений и происходит некая предварительная формальная проверка, а уже суть той информации, которую участник указал в предварительном предложении, естественно проверяет заказчик. В части заключения контракта два рабочих дня на заключение и протокол разногласий не предусмотрен. Предварительное предложение. В каком виде мы его получаем? Предварительное предложение формируется участником на основании данных и характеристик с использованием Каталога товаров, работы, услуг. Стандартно, как и в отношении конкурентной закупки, участник может указать товарный знак, товарный знак при наличии, наименование страны происхождения товара, в предварительном предложении мы увидим единицу измерения товара, цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей и максимальное количество товара, предлагаемое участникам закупки к поставкам. Предварительное предложение содержит в себе сведения также по территории действия самого предварительного предложения. Если, например, участник закупки выбрал какие-то определенные территории, зону действия, не выбрал территорию всей России, заказчик, находясь, например, в Ставрополе, в Ставропольском крае, не увидит предложение, если предложение участника ориентировано не будет на, соответственно, Ставропольский край. Срок действия предварительного предложения не может составлять более одного месяца. Вот здесь вот уже обязанность, конечно, участника закупки, сведения идти, поддерживать в актуальном виде, если участник закупки сведения не обновил его предложение, по истечении одного месяца утратит свою актуальность. Обычные документы участника закупки также мы найдем в предложении. Это анкета и декларация о соответствии с единым требованиям с учетом положений 31 статьи 44 федерального закона. По алгоритму проведения заказчик формирует при помощи единой информационной системы извещение об осуществлении закупки, которое должно содержать в обязательном порядке проект контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки оператор электронной площадки в автоматическом режиме определяет из числа всех размещенных предварительных предложений не более 5 заявок на участие в закупке, только, то есть не менее двух и не более 5. Эти предварительные предложения проходят формальную проверку со стороны оператора. И далее уже направляются к заказчику. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товара. Оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в закупке с указанием порядковых номеров. Сведения проверяются заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации и документов. Заказчик принимает в отношении каждой заявки соответствующее решение, соответствует требованиям, не соответствует требованиям. Присваивается каждой заявке, которая не отклонена, порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу продукции. И формируется по результату проведения такой закупки процедуры закупки единственного поставщика протокол подведение итогов по определению поставщика в случае наличия менее двух заявок на участие в закупке процедура не проводится об этом уведомляет оператор электронной площадки то есть Приходит соответствующее уведомление, и по уведомлению указано, что процедура, по сути, не состоялась. Контракт заключается с победителем по тем же правилам, по тем же срокам, по тем же условиям в отношении невозможности направления протокола разногласий со стороны участника. То есть правила идентичны требованиям при заключении контракта по запросу котировок. Итак, сейчас я отключаю демонстрацию. Так, у нас был вопрос в начале нашего вебинара. Я посмотрела этот вопрос, и, насколько я помню, я на него ответ дала уже в ходе повествования по первому вопросу по квотированию. Так, если нет, я прошу, пожалуйста, вопрос повторить. К сожалению, возможно, из-за вот этой технической неполадки вопросов в чате я сейчас не вижу. Так, сейчас посмотрю. А, да, увидела вопросы по поводу того, что... Если товар попадает под клотирование, такой товар в Российской Федерации не производится. То есть здесь обязательно учитываем, не производится ли, отсутствует ли он в реестре товаров, в реестре российских товаров. Обязательно проверяем реестр товаров, произведенных на территории стран Евразийского экономического союза. Если нет, то соответствующее обоснование необходимо будет подготовить. Да, да, и вот второй комментарий, это был у нас не вопрос, а был уже комментарий, ответ на мой вопрос. Так, все, в таком случае у нас фактически все вопросы, которые поступили, были разъяснены. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что тот материал, который был сегодня дан на нашем вебинаре, будет для вас полезным. Все материалы, запись нашего вебинара будет доступна. Ссылку сгенерируем, сведения направим. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Хорошего вам дня.